Доброе утро, мои дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня у нас 19 января 2021 года. Крещение. И зима нам показала настоящий крещенский мороз. Я вам хотела показать, как прекрасно блестят снежинки. Вот эта влажность на улице, которая есть, она сразу же собирается в кристаллы льда. Зима прекрасная. Друзья, позже я вам расскажу, расскажу, как мы боролись с этим вирусом. Случилось так, что все-таки мы его одолели. Получилось так, что мы его захватили, будучи здоровыми, но нас положили в отделение. Коронавирусное, конечно, мы познакомились с этим вирусом, но все уже позади. Очень жаль, что тот человек, за которого мы боролись, его с нами уже нет. Да, боролись, кричали, всех ставили на ноги, но, к сожалению, не все в наших силах. Сегодня 9 дней, как нет нашего дедушки. Но жизнь продолжается, друзья мои. Если мы рождены, значит мы уйдем Молитесь Надо молиться, надо верить Надо любить людей Утро прекрасное Солнышко, мороз и солнце День чудесный Прекрасное утро Жизнь продолжается Надо жить, любить Быть оптимистами Все будет хорошо, друзья мои я вам обязательно покажу хороших моментов, хорошие моменты покажу, расскажу все как было, когда боль это пройдет. До новых встреч, друзья мои, до новых встреч в эфире. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Будьте здоровы и живы. Радуйте своих близких.